Сейчас мы будем обрабатывать автомобиль Mercedes 200 компрессор, пробег, значит, у него 160 тысяч километров. То есть составом актив бензин плюс для двигателя с пробегом более 50 тысяч. Соответственно, как обычно, мешаем, тщательно мешаем осадок и все это все это будем заливать в масло заливной головиной. Вот показываю осадочек, который пока еще есть. Сейчас мы его уберем. Как я и обещал, осадок растворился, все, значит, мы открываем масло-заливную горловину. Ну, состояние такое двигателя достаточно такое уже подушатанное. Вот и посмотрим, как оно будет себя чувствовать. Так, ну, собственно говоря, все стекло. Остатка не осталась. На всякий случай проверяем уровень масла. Уровень масла нормальный, с маслом беда, но это уже дело владельца. Ну, собственно говоря, можно заводить. можно заводить и ехать. Супротек.